Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. Мы находимся на очередном нашем объекте. На этом объекте мы вам покажем, какие работы у нас уже здесь выполнены. А также поговорим о том, что все-таки выбрать: натяжной потолок или гипсокартон. Данный объект у нас находится в городе Тюмень. Это ЖК Орион. Это та самая квартира, на которую мы переломали почти все стены. Сейчас мы находимся при входе в эту квартиру. Раньше у нас здесь была стена и был вот такой вот небольшой тамбур, который никакого функционального назначения здесь не нес. Мы убрали эти стенки, здесь у нас потом будут рейки. Дальше у нас пойдет кухонный гарнитур. Касаемо данного коридора, здесь у нас располагался вот в квартиру силового кабеля и был металлический шкаф, в котором на 120 квадратных метрах располагалось порядка пяти э, автоматов. Мы все это дело перенесли в гардероб. Сейчас мы находимся в гардеробной. В гардеробной у нас расположились вот таких три огромных щита. Расскажу, за что каждый из них отвечает. У нас здесь достаточно много светодиодного освещения на объекте. Мы со всех помещений, со всех комнат свели это в один большой трансформаторный щит, где у нас будут располагаться понижающие трансформаторы дальше в этом участке у нас слаботочный щит в котором будет также стоять роутер и расходиться по всем компьютерам и телевизорам. отсюда будет витая пара и третий щит у нас силовой отвечает за всю силовую линию на этом объекте я вам расскажу по наполнению данного электрического щита значит здесь мы полностью силовую линию завели сюда вот в квартиру дальше счетчик мы также сюда перенесли поставили реле напряжение доставили Здесь автомат а, общий, дальше у нас стоит контактор, для чего мы его поставили? Для того, чтобы можно было поставить мастер-выключатель, который у нас может обесточить всю квартиру за минусом определенных приборов, которые нам необходимы в отсутствии, а, когда мы находимся где-то или на даче, за городом, либо в отпуске. Мастер-выключатель мы вывели в входной группе, то есть он у нас располагается на высоте 2 метров, чтобы маленькие дети не могли его включить спокойно и выключить то есть обесточить всю квартиру если вы уходите из квартиры шлепнули его там и пошли все обесточено за исключением холодильника системы от протечек и того например же вай fi дальше у нас пошли узорки их здесь по группам мы разбили 6 штук и дальше у нас пошла автоматика которая уже непосредственно на каждого потребителя идет 23 штуки то есть у нас получился вот такой здоровенький достаточно Щит, который отвечает за всю силовую линию на этом объекте. Сейчас мы находимся в гостиной комнате. За моей спиной у нас находится балкон. Мы его также утеплили, присоединили к квартире, сделали пол в одну плоскость с квартирой. и В этом участке у нас было окно от застройщика, а здесь был вход на балкон. Мы прорубили это все до пола, так как окна не являются несущими какими-то элементами конструкции дома соответственно сделать это можно и никаких последствий у вас не будет за исключением тех если вы вдруг решите продать свою квартиру то вам будет надо все это дело восстановить какими-то легкими конструкциями так как по пожарным нормам такая квартира при продаже если у вас сделка ипотечная либо материнский капитал она просто не пройдет с этой стороны в гостиной комнате у нас будет располагаться длинный кухонный гарнитур, тут будет большой стоять остров. Здесь у нас офигенный мягкий большой диван и напротив дивана у нас зона просмотра телевизора. В кухне гостиной в этом участке у нас раньше была выстроена стена капитальная из красного кирпича, мы ее демонтировали долго здесь очень упорно. Мы сейчас возвели стены здесь из гипсокартона. Пирог у нас данной стены следующий, сотый профиль, в него два слоя кнауф-акустик, дальше мы подшили фанеру и, соответственно, сверху с обоих из сторон положили 12-й гипсокартон. То есть стена получилась достаточно тихая, она гораздо лучше, чем тот же самый перивит. С этой стороны также сформировали дверной проем и можем переместиться в спальню. Также это смежная стена с гостиной комнатой. Тот же самый пирог. Что у нас здесь? Зона телевизора, зона двухспальной кровати. И в этой зоне изголовья мы сделали вот такую конструкцию. Она тоже на профиле, также шумоизолирована. И будет впоследствии обшиваться гипсокартоном. Для чего мы ее выстроили? Для того, чтобы за вот, этим у нас, за вот этой стенкой у нас расположился гардеробный участок каждого из обитателей данной комнаты сейчас мы находимся в пространстве где у нас происходит распределение по комнатам спальная здесь у нас большой санузел маленький санузел детская детская и гардеробная комната подверным проемом значит все проемы здесь нестандартные мы сейчас их сделали размером 235 чтобы можно было поставить нестандартную дверь более такого увеличенного размера по высоте Перенесли частично проемы, в этом участке перенесли стену внутрь помещения, конкретно санузла, для того, чтобы можно было здесь сформировать отбортовку, чтобы у нас встали полноценные наличники в эти помещения. По гардеробной комнате также перенесли стену, перенесли дверной проем из э, детской комнаты внутрь коридора, чтобы можно было гардеробным помещением пользоваться всем обитателям этой квартиры. Сейчас мы находимся в другой детской комнате. Что сделали мы здесь? Выстроили стенку из гипсокартона. Она у нас также шумоизолирована, чтобы просто не было никаких вибраций, когда у нас шкаф будет приезжать в этот участок. Дальше будут также располагаться выключатели, которые отвечают за освещение на этом объекте. В этой комнате, конкретно под этот проект, мы изготавливали вот такие вот круги. Что это такое? Это светопроницаемый короб, внутри которого есть светодиодная лента. Лента у нас для этих светильников расположена на перфоленте для того, чтобы была возможность охлаждать эту ленту. Эти круги у нас по дизайн-проекту располагаются вот в этой зоне и будут подключаться после всех чистовых работ на объекте. То есть мы заложили внутрь гипсокартонного потолка специально собранные подготовительные каркасы основания под данное освещение зашпатлевали подвели всю туда электрику наклеили стеклохолст и когда у нас уже будут выполнены малярная работы, именно покраска мы просто вставим вот эти кольца то есть кольца мы сделали таким образом чтобы их можно было в случае замены светодиодной ленты всегда при необходимости снять на этом объекте, это у нас ЖК Ажугина, мы поставили приточную вентиляцию, самую примитивную. Здесь застройщик ее не ставит. На многих объектах в Тюмени у застройщика ее ставят уже эту тему, но почему-то здесь нету. Заказчик попросил, мы, собственно говоря, исполняем. То есть что это такое? Это вот такой вот визуально, значит, вот такая решетка, которая у нас будет стоять на выходе при чистовой отделке. Если углубиться в этот процесс дальше, что это такое? Это вот, вот, вот такой вот поролон разной плотности. Дальше у нас внутри стоит вот такой вот поролон, который распределяет потоки воздуха конкретно по решеточкам. По факту это вот такой пластиковый короб толщиной примерно 3-4 см, который имеет сквозной выход под ваш отлив на окне снаружи. И соответственно из-за того, что он пластиковый, он просто не даст конденсату и какой-то изморози да, выйти и проступить на ваших поверхностях либо на подоконнике. Как я уже сказал ранее, мастер-выключатель у нас находится при входе в эту квартиру на высоте 2 метров. То есть, здесь есть выключатель, с помощью которого можно обесточить всю квартиру за исключением определенных электрических приборов, которые мы определяем непосредственно заказчиком сейчас мы находимся на балконе на балконе как я уже сказал он полностью утеплен утеплен пол утеплены стены боковые утеплен потолок и соответственно парапет по парапету утепления здесь достаточно много порядка 13 сантиметров это уже было пожелание заказчика но на данном парапете мы не стали размещать никакой греющий кабель потому что заказчик сказал ему будет здесь достаточно тепло из-за того что помещение у него смежное со всей, в целом, квартирой. Пол у нас утеплен, поднят на высоту плоскости квартиры, учитывая весь утеплитель и, соответственно, теплый пол. То есть мы его вводим в эту плоскость и потом уже одним напольным покрытием, как в дизайн-проекте, собственно, все укатываем на финиш. Сейчас мы находимся в детской комнате. В детской комнате мы перенесли вот эту стену внутрь помещения, чтобы расширить пространство в гардеробной комнате. И для того, чтобы эту стену выровнять с соседним помещением. То есть, чтобы они были внутри коридора в одну плоскость. Здесь у нас был дверной проем из этого помещения в гардеробную комнату. Мы его перенесли туда. По помещению, значит, у нас по дизайн-проекту здесь световые линии на стенах и световые линии на потолке. Потолки в этом помещении во всей квартире у нас выполнены из гипсокартона. Так давайте же разберем момент, что лучше гипсокартон или натяжной потолок. Давайте сначала поговорим про гипсокартон. Что такое гипсокартон? Это достаточно твердый материал, внутри гипса с обоих из сторон у нас картон. Он может быть как влагостойкий, так и не влагостойкий. Но надо понимать, что в гипсокартоне влагостойкий не гипс, а сам картон. Во влажных помещениях, таких как санузлы, применяются всегда по, будем говорить нормам влажный гипсокартон в обычных помещениях можно применять обычный не влагостойкий гипсокартон по гипсокартону вот на данном объекте у нас весь потолок зашит гипсокартоном во всей квартире с различными нишами подсветками и всем прочим плюс гипсокартона какой гипсокартон не имеет никакого провиса то есть если у нас потолок собран в уровень то есть все каркасы поставлены в плоскость, да, то, соответственно, никакого провиса, никаких щелей по потолку у нас выявлено не будет. Давайте поговорим про натяжной. Сейчас мы находимся на другом нашем объекте, он уже в предшествовом состоянии, устанавливается уже здесь вся мебель на объекте, и будут делаться детали. Поговорим про натяжной потолок. На данном конкретном объекте у нас установлен натяжной потолок, бесщелевое крепление, то есть никакого плинтуса у нас на стене нет, никакой маскировочной ленты на стене нет. Натяжной потолок, в отличие от гипсокартона, имеет провис. Этот провис можно увидеть вот в этом участке непосредственно. То есть на э, глубине 60 сантиметров, да, пространство у нас порядка, там, будем говорить, словно 25 квадратных метров. На этом пространстве натянуто полотно. Полотно идет вот с таким вот провисом. И каждая точка, либо осветительный прибор или люстра, приподнимая потолок, создают вокруг себя небольшой шатер. Снизу этого не видно. Если встать на стремянку в плоскость потолка, то у нас будет виден провиз. Провиз на такой площади может достигать 5 сантиметров к центру. Конкретно в данном участке на глубине 60 сантиметров у нас от точки получается а, начало потолка до а, края вот этого шкафа примерно провис два с половиной сантиметра то есть что может произойти в дальнейшем если этот момент не учитывать если у вас кухонный гарнитур либо любой другой шкаф стоит прямо в потолок без а, дополнительных каких-то планочек то двери а, гарнитура могут начать просто шоркать а, по потолку как в данном случае сейчас мы переместились в санузел в санузле у нас также натянут бесщелевой натяжной потолок Сделана здесь у нас э, стена э, с МДФ-дверками, которые у нас закрывают сантехнический шкаф. При открывании этих дверей, как я уже сказал, натяжной потолок имеет определенный провис и двери начинают цеплять натяжной потолок. Почему? Потому что есть провис, это раз. Второе, потому что между натяжным потолком и э, фасадами нет никакой провставочки. То есть... Если у вас натяжной потолок, у вас решение следующее. Погнали туда. Переместились в коридор. В коридоре у нас вот такое мебельное решение. Фасады у нас сделаны не в потолок, а сверху пару сантиметров фальш-планочки. Для чего? Для того, чтобы вот эти ручки на фасадах у нас просто элементарно не порезали натяжной потолок. То есть, важно что понять. Если у вас гипсокартоновый потолок, то вы можете прямо под самый э, гипсокартоновый потолок собрать фасады. Главное, чтобы ваш гипсокартоновый потолок был собран четко в плоскость и в уровень, чтобы у него не было отклонений, так как вся мебель и все фасады ставятся в уровень. Если у вас натяжной потолок, важно бесщелевое это крепление натяжного потолка, либо там у вас будет маскировочная лента, либо будет плинтус, абсолютно неважно, у любого потолка натяжного есть свой провиз в гостиной комнате, как я сказал, у нас здесь будет располагаться остров. К острову у нас, соответственно, выведено питание, необходимое для того, чтобы можно было на нем э, готовить пищу. Дальше, значит, по гипсокартону у нас э, вот такие собраны ниши, в которых у нас будет располагаться уже непосредственно само освещение. Также по периметру помещения с этой стороны и с той стороны уходящая в зону спальной комнаты у нас отфрезерован гипсокартон под угол 45 градусов мы его здесь сделали без всяких уголков шпаклевали, то есть отфрезеровали и у нас впоследствии там будет располагаться светодиодная подсветка по контуру данного помещения как я уже сказал на всем объекте у нас сделана фрезеровка гипсокартона для чего мы ее делали для того чтобы наносить просто тонкий слой шпатлевки вместо того, чтобы ставить армирующие уголки на углы, потом это все прогонять фюгеном либо ротбандом, и, соответственно, потом у нас получился бы толстый слой, перепад угла и по отношению к основной плоскости. Сейчас у нас никакого перепада нет, у нас здесь сделана одна плоскость, за счет чего сейчас я вам покажу на столе. На примере вот этих пару кусков гипсокартона я вам покажу, как происходит сборка гипсокартона в обычной ситуации. То есть у нас есть гипсокартон, гипсокартону через демпферную ленту, кто-то без демпферной ленты делает, прикручивается профиль, соответственно, прикручивается еще один профиль с другой стороны, и у нас получается короб вот такого формата. На этот короб дальше нам надо поставить уголок для того, чтобы можно было штукатурить и соответственно ошпаклевать в одну плоскость все эти участки на этом объекте мы делали как я уже сказал фрезеровку то есть что сделали взяли фрезер конкретно фрезу под гипсу и соответственно вымерили те боковые стенки гипсокартона которые нам нужны и отфрезеровали гипсокартон то есть сначала мы на листе гипсокартона произвели всю полностью разметку прошли фрезой потом или пеной, или гипсовым составом нанесли вот этот участок, сложили и у нас получился вот такой вот участок гипсокартона, который у нас со всех сторон облагорожен бумагой. Не надо ставить дополнительно никаких углов, можно просто тонким слоем отшпатлевать и уже приступить непосредственно к покраске.